Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Сегодня мы продолжим наши эксперименты в лаборатории, где можно измерить разрушающую разрывную нагрузку. Это третье видео по данной теме. В первом видео мы разорвали и сравнили между собой мощные цепи ГРМ и ремни ГРМ. Во втором видео мы разорвали 8 совершенно разных цепей ГРМ, а сегодня мы разорвем 8 разных Разных ремней и Итак, поехали. И еще я, как никто, разбираюсь в технике и вижу изнанку многих вещей. Изучив изнутри партнерскую сеть YouTube MediaCube, могу точно сказать, что состояние идеальное – Это высокотехнологичная этичная малышка летит и несет блогеров светлое будущее. MediaCube – это официальный партнер YouTube с грузовиком полезных сервисов. Это и it решения и стратегия развития твоего канала. YouTube-эксперты этой партнерской сети помогут с превью и оптимизацией MediaCube относится к своим клиентам с любовью и дарит реальный результат. Подключайся! Вот они, наши ремешки. В эксперименте участвуют 6 новых ремней ГРМ и 2 БУ. Мы выбрали их по следующему принципу. Все они от разных бензиновых и дизельных двигателей рабочим объемом от 1 до 4 литров. В эксперименте у нас участвуют ремни от немецкого французского японского американского корейского и даже русского мотора сейчас будем подробно знакомить с каждым из них и начнем наш эксперимент Первым у нас выступает ремень от двигателя Ford 1.0 EcoBoost. Этот ремень в двигателе смазывается маслом, то есть он, как минимум, устойчив к агрессивной среде. Интервал его замены – 200 тысяч километров. Инженеры компании Ford настолько уверены в его сроке службы, что максимально усложнили доступ к приводу ГРМ. У нас, кстати, есть подробный обзор по этой теме. Посмотрим, при каком усилии лопнет этот ремень. Этот уникальный ремень, который предназначен для работы в моторном масле от двигателя Ford 1.0 EcoBoost, сдался при усилии тонна 250. Ну что, поехали дальше. Это быушный ремень ГРМ с французского дизеля 1.5 DCI. Сервисные книжки регламентируют его замену каждые 160 тысяч километров. Посмотрим, какая прочность у ремня для маленького дизельного двигателя. Был ремень Грем с небольшого дизельного двигателя. В неплохом состоянии. Выглядит он достаточно хорошо. Выдержал нагрузку тонна 90 кг. Следующий ремень ГРМ от полутора-литрового двигателя, а именно от очень свежего 1.5 TSI для автомобилей ВАК. Этот ремень работает на сухую, то есть не смазывается моторным маслом. Но самое интересное в том, что инженеры концерна ВАК никак не ограничили срок его службы. Мол, он установлен на весь срок службы двигателя. Однако импортеры могут устанавливать сроки замены по своему усмотрению. В общем, сейчас будем рвать этот ремень без срока годности. Ремень без срока службы со свежего мотора вак 1.5 TSI показал достойный результат – тонна 260. Следующий ремень ГРМ для двигателя ВАЗ-21179 – это 1,8-литровый мотор с Lada Vesta. Регламент замены был 180 тысяч километров, но с июня 2021 года регламент сократили вдвое. Причины не объяснили. Посмотрим, на что же он способен. Ремень ГРМ с автомобиля Lada Vesta оказался эластичным, что не редкость для ремней ГРМ, и порвался он в захвате. Сдался ремешок при нагрузке 745 кг. Следующий ремень ГРМ у нас будет с корейского турбодизеля 2.2 CRDI, а именно его первой версии с одним распредвалом. Менять этот ремень надо каждые 150 тысяч километров. ремень бэушный. Посмотрим, на сколько килограмм его хватит. Ремень от корейского дизеля 2.2 CRD с одним распредвалом порвался идеально при нагрузке тонна 10 кг. Следующий участник – у нас ремень от мотора V6, а именно от двигателя Honda объемом 3.5 литра для кроссовера Pilot и других моделей. Его длина более полутора метров, менять его надо. Каждые 160 километров км. Итак, приступаем к разрушению. Новый ремень ГРМ с двигателя Honda 3.5 сдался при нагрузке в тонна 40 кг. Пожалуй, самые большие любители ремней ГРМ на больших атмосферных V6 – это инженеры компании Chrysler. Вот этот ремень 4-литрового V6 для Pacifica и Voyager. Менять его надо каждые 170 тысяч километров. Интересно, при каком усилии сдастся этот ремень? Ремень 4-литрового крайсер лопнул при нагрузке тонна 140 кг. Следующий ремень подходит к большому количеству двигателей Audi объемом от 2.4 до 4,2 мало того что он приводит 4 распредвала так он еще приводит увеличенное количество клапанов от 30 до 40 посмотрим как такое обстоятельство повлияет на его прочность менять этот ремень надо каждые 120 тысяч километров поехали. Этот ремень практически идентичен предыдущему, но порвался он с большим усилием – тонна 260 кг. Вот эти ремни от одного производителя, корт у них одинаковый и по сути они отличаются только шириной и длиной. Резюмируем, что ширина ремня не является определяющим фактором прочности, потому что вот этот ремешок с литрового мотора и вот этот с V8 порвались при одинаковых усилиях. И напомним, что все результаты у нас официальные. Ну что, эксперимент закончен. Все ремни показали примерно одинаковый результат. Примечательно, что ремни с литровых даунсайдинговых двигателей не уступают в прочности ремням с четырехлитровых моторов и даже их превосходят. Обязательно напишите, какие бы эксперименты вы хотели увидеть на нашем канале. Не обязательно в рамках этой лаборатории. Напомним, чтобы мы делали вот такие прекрасные репортажи, обзоры моторов, обзоры автомобилей, нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий, поделитесь этим видео. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч к пробегу вашего автомобиля. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».